Вот это вот очень хорошее качество, да, это... то есть с людьми общаться вроде бы как на той позиции, на которой они ожидают, но в тот момент, когда общение закончилось, мы продолжаем кормить энергией этот эгрегор, а да, моментально переключаемся на что-то иное. философская отстраненность от, от да. чужих процессов жизни. Эгрегор получил мои эмоции, я так поняла, такие возмущения. Да-да-да, чуть-чуть, и чуть-чуть. Я хочу делать то, что я хочу что uh -huh. делать. Есть, ну, да. Наверное, коллеги, да, безусловно, все вы правы в этом состоянии жить несколько скучновато. Но это по первости. Uh -huh. Это по первости. Потому что, поверьте, возвращаться обратно будет еще гажа. Это будет не скучно, это будет гадко. Это просто будет гадко. Будешь чувствовать, как будто тебя действительно вот только что как через лохотрон провели, как Глупца раздели, да, и ты сделать с этим вопросом ничего не можешь, потому что ты знаешь, что бывает иначе. То есть для тебя теперь реальность, даваемая эгрегорами, не такая уж и реальная. Потому что, оказывается, без них тоже можно существовать. Пусть не с таким объемом эмоций и переживаний, но зато с чем-то другим. Просто вы еще пока не умеете это заполнять, вот эту внутреннюю пустоту. Но вы научитесь именно тогда, когда она у вас появится, потому что иначе что вы будете заполнять? Хорошо, хорошо, там есть... Именно этот лес стихий, он помогает сейчас удерживать то состояние, которое нужно удерживать. И получается, что во внешнем мире, да, такое ощущение, что внешний мир, он стал не, так, не таким ценным. И поэтому все, куда бы я ни пришла, особенно всякие государственные mm -hmm. учреждения, когда не придаешь им ценности, такое ощущение, что они наоборот стараются доказать, что они так нужны, Самые что лучшие. делают все, что самое лучшее, тратят на меня кучу времени, хотя mm -hmm. я, в общем-то, mm -hmm. чисто скромно спрашивала, возможно ли такие варианты, mm -hmm. мне предлагают еще пять mm -hmm. супер шикарных. Mm -hmm. получается, вот за это время, за три ну, ну, дня mm -hmm. прошло. Mm -hmm. Ну, наверное, контур у было, где мне пришлось так вот общаться, uh -huh. совершенно не напряженно, главное, что меня это не трогает, uh -huh. а они стараются. это uh -huh. классно. Uh -huh. Но, с другой стороны, получается, что вот это вот социальное как бы отвалилось, то есть я к нему ничего не чувствую, uh -huh. и получается, что вот этот другой мир, ему место находится. То есть больше информации я да, могу да, заметить, да, потому да. что раньше это было, наверное, сплошное телепание в жизни. Совершенно Но верно. Вот не... Мы метались между этими связями, mm -hmm. просто метались, пытаясь выбрать, какая лучше, какая ценнее, какая важнее. Не имея алгоритма оценки, мы всегда рисковали совершить ошибку, потому что это только может быть кажется, что они лучше. Может быть, они просто себя так продают, может, они себя так просто удачно позиционируют, на самом деле за ними ничего не стоит. Отрыв от этих связей позволяет им видеть таких, какими они есть. Да? То, что они пытаются эти связи восстановить или каким-то образом протянуть, эти щупальцы к вам, ну, это оправдано. Но зато посмотрите, коллеги, как интересно наблюдать за окружающими людьми, когда понимаешь, что они не проявляют свою волю. За ними действительно стоит этот монстр, этот спрут, который руководит их разумом, руководит их волей, руководит их эмоциями. Люди, иллюзорно предполагая, что они, обладая свободной волей, высказывают свою личную позицию, даже не задумываются о том, что в этот момент их мозгом кто-то манипулирует. И увидеть это можно только вот из этого состояния. Я иду, думаю о своем, и тут прорывается колокольный звон. То есть я сразу не сообразила, ах, ах, так это. Ну, то есть звук звук, звук, да. звук, ах, это колокольный звон. То есть если на будхи, это же на будхиале сразу да. пошло, да. да, уши, то есть да. это, чтобы скомпенсировать, это сразу нужно каузал тогда, да? Что -то компенсировать ты собираешься? Нужно сразу вставать чтобы, в крест чтобы, стихий. Да, просто чтобы просто. навесие войти. Нет, смотри, в да. данном случае колокольный звон, он тебе не раскрывает будхиал, а закрывает. Для того, чтобы подключить тебя к своему будхиальному пространству, нужно отключить от другого будхиального пространства. Значит, соответственно, сначала надо закрыть Слушай человека... Звук, закрывается Совершенно. Закрывается будхиал от любых других контактов. Остается только, только он. Только вот эта связь. Да. Да. И вот на этот звук, на этом звуке восстанавливается новый контакт. Единственный. Единственный. Так человек связан с большим количеством ну, граждан. Конкретные... На крест стихий встань и не надо будет ничего закрывать. Для тебя это будет просто музыка. С пониманием того, что, того, что она делает. Но она тебя не затронет, потому что у тебя для нее иммунитет. Ты ноль. Сквозь ноль ничего пройти не берем. За ноль зацепиться невозможно. Все происходит как через это пустоту. Не сразу, не в... Отсюда, ну, вот это сразу в это состояние сразу, Потому что, Потому что пока ты будешь постепенно, они тебя уже зацепят. А я вот я что делать, мы сегодня будем говорить а -а -а. на эту тему. Да, сейчас пока вы должны удерживаться в кресте стихии, уметь быстро в него обратно входить. Не компенсировать себе излишнюю стихию другими стихиями, а просто входить в состояние нуля. А вот как компенсировать и декомпенсировать, об этом мы будем говорить как раз мы на сегодня. Да, забегаем вперед. Я живу в таком месте, что каждое утро есть колокольный звон, меня очень раздражает очень сильно, напрасно. Да? напрасно. Иногда знаете, это бывает. очень интересные произведения они там играют, Или звук, да, да. Меня так иногда с чувством юмора попадаются, <свят> <свят> у меня например, недалеко от дома не так давно в этот би играл, я порадовалась. В этот би на колоколах это просто вот прям с утра пораньше, в 6 утра можно просыпаться. Да, это то, что слышит на самом деле. Пока вы на это реагируете, вы от этого зависимы. Как только вы перестанете на это реагировать, можете считать, что от этой зависимости вы освободителись.